чтобы это не нагружалось так сильно чтобы не фризилось я хуй знаю ческом пухтера видимо его засрал бля как же у него на хп блин. медик багдан только гранату а... достал на, на хп на свое посмотрел и погиб один из патронов только я или он он лучше калаша я не знаю ладно все я Дядя, Уху. Богдан, пощади. Повер, Овер, пойдешь, на мы